Друзья, мои попытка номер два. Напишите, пожалуйста, слышно меня или нет. Дожду, потому что я начала вещать в пустоту, так понимаю. <с> меня не было слышно. Пожалуйста, напишите, слышно меня или нет. Сегодня мы, друзья, с вами общаемся. Слышно? Ну, шикарно, прекрасно. Слышно? Ну, все, ну, супер. Итак, э -э начну все заново. Сегодня я хотела вам рассказать про косметику Фейта Си и Реджудике. И рассказать про эти косметические компании, не рассказав про их основателя Мастафа Амара, будет, ну, совершенно неправильно. Плюс это совершенно такая, как бы, одиозная личность, как мне кажется, в мире производства косметики, потому что, ну, здесь, как бы, знаете, когда смотришь на косметику, все волшебно, все прекрасно, мне кажется, что это вот все так вот красиво, мило и приятно. Но нет, это, естественно, мир большого бизнеса, мир больших денег и собственно больших склок поэтому сегодня я вам как раз расскажу про часть вот этих вот ну, условно таких закулисных историй итак собственно давайте начнем как доктор начинал свой путь Итак, доктор Мастафа Амар, он профессор, собственно, токсикологии растений, фармакологии, то есть он такой вот химик, то есть он знает все о растениях, и, соответственно, конечно же, все это применяет в практической, ну, не побоюсь этого слова, медицине. И э, в далеком 1990 году... Собственно, доктор с доктором Шелдоном Пинелли, который сейчас, собственно, фронтмен SkinCeuticals. Они... Э, Еще там было несколько соавторов. И они разработали... Ну, то есть они выделили витамин С. И продали его косметической компании Celexi. Это канадская компания. По-моему, она не представлена у нас в России. А, ну, в общем, и началось вот это триумфальное шествие антиоксидантов во главе с витамином С. Опять же, нужно не забывать, какой это год, да, какой был момент вот этого курения, да, потому что сейчас все таки мы уже не так, ну, скажем, то есть немножечко, не то чтобы скептически, но мы понимаем, что антиоксидантная защита в коже, она сама по себе уже есть. Ее нужно поддерживать тогда, когда есть максимальная нагрузка на кожу. То есть летом, во время каких-то, не знаю, такого серьезного воздействия на кожу, каких-то там агрессивных факторов. В целом, вот мы как бы уже сейчас поспокойнее относимся к антиоксидантам. Но вот тогда был прям практически бум. И вот эта вот компания Целексин начала как бы очень масштабно э, идти по миру. Соответственно, это вдохновило ученых Шелтона Пинелли и а, э, Мустафа Амара на вот эту вот прекрасную SkinCeuticals. И они, собственно, западетовали, изобрели это, в общем-то, их детище. Ну, их детище тоже начало очень-очень-очень быть популярным. Э, э, По-моему, 1997 год, вот год основания SkinCeuticals, и это привлекло внимание огромного концерна «Лориаль». «Лориаль», надо сказать, что скупает практически все крутые компании по всему миру. И когда я говорю, что успех «Оптимум» будет, тогда когда «Лориаль» придет и скажет «Мы тебя хотим купить». Вот это вот как бы та история. Поэтому, конечно же, они не смогли устоять перед таким как бы предложением и продались, не побоюсь этого слова, «Лориалю». Собственно, сейчас это принадлежит компании SkinCeuticals, концерн Лореаль. И тут вот, э, на самом деле, знаете, как есть легенды, а есть правда. Я не знаю, где правда, я расскажу вам легенду. А легенда гласит, что доктор Мустафа Амар перестал устраивать качество косметики под, собственно, эгидой уже Лореаль, и он начал судиться. То есть он не хотел, чтобы его имя, э, в общем-то упоминалось, что вот он тут вот основатель этой косметической марки, потому что, ну, вот, типа, качество плохое. И опять же, по легенде, он обращается в суд и выигрывает суды, но чтобы доказать, что это вот как бы не для денег, это ему было нужно, он отдает все деньги на благотворительность. Понимаете? Опять же, да, я нашла. Я даже порылась на иностранных сайтах. И мне было просто интересно, вот этот вот историк тоже в итоге отец элэскорбиновой кислоты. И на самом деле, я так понимаю, что это действительно было соавторство. То есть доктор Шелтон Пинелли, он, насколько я понимаю, изобрел элэскорбиновую кислоту, но довел ее до ума и вот как бы на возможность использования в косметике доктор Мустафа Амар. Вот, поэтому тут вот, понимаете, они там передергивают одеяло каждый на себя, а правда, как вводится, наверное, посередине. Ну, в общем, суть такова, что доктор Мустафа Амар уходит из Кинсьютиклс, понимаете, со скандалом. И сейчас нигде не упоминает имя доктора. Вот, но это как бы такая... В общем-то, должна была бы научить его этой истории чему-нибудь, но, но нет, доктора это, к сожалению, не научила. И, в общем-то, он подписывается на ну, быть фронтменом в очень известной компании из Клиникал. Я вам про нее тоже говорила, она, ну, как бы, на мой взгляд, очень крутая, и, конечно же, мега-мега дорогая. И что вы думаете? Опять же, по легенде, все повторяется с точностью вот до, как бы... До суда то есть доктор опять перестает устраивать качество и в итоге он обращается в суд опять в суд выигрывает опять деньги дает на благотворительность опять же да а, возможно это легенда возможно это правда вот вот тут вот да я к сожалению не могу сказать как и не могу сказать то ли доктор мустафа амар вот настолько принципиальный человек то ли вот такой достаточно конфликтный и склочный кто его знает но Суть на дела. В общем-то, доктор наконец понимает, что нужно заниматься чем-то своим. Наконец-то, да. И, собственно, приходит к, к, к своей косметической марке фитаси и Reddike. А мне эти марки очень нравятся: что Фитоси, что Реджидике. А то есть я считаю, что если вы хотите, например, попробовать элискорбиновую кислоту, вот прям хочется вам вот прям вот этот вот фирулик, то все-таки имеет смысл обратить внимание на Фитоси. У них есть прекрасные. А сыворотки, собственно, совершенно не хуже, на мой взгляд, а то и лучше. И в два раза дешевле. Вот, why not? И а, если вот как бы их сравнивать, то фитосия, эта история все-таки, опять же, да, нужно учитывать, что доктор Мастафа Амара, Амар, он такой вот химик, он такой вот ученый, который знает все о растениях, понимает, как оттуда достать вот это вот все. Там же у него есть еще... Фитоси, очень клевая тема, это олива. То есть у них вот реально вот с этим экстрактом оливы он вот, ну вот классная сыворотка, на самом деле, действительно, от которой есть эффект. Она, ну, про, по нее там расскажу. Просто ее, к сожалению, сейчас, по-моему, на складе совсем чуть-чуть, но практически нет в наличии. Ну, будет в феврале. Вот. и у него есть например запатентованная вообще формула с селеном которая там вообще-то там патент национального института рака сша то есть как бы вот мне в нем нравится что это не только вот эта тема про бизнес да вот он как бы исследователь ему интересно что-то дальше смотреть какую то вот он формулу там водорастворимого ретинола изобрел то есть вот изобретательство и мне еще нравится простота то есть мне кажется все гениальное просто вот когда я вижу например какой-нибудь состав вот с таким вот, вот вот вот вот огромнейшим просто списком активных ингредиентов которым там травы ну, в общем, то мне немножечко страшно, мне это напоминает экспериментальную химию. У доктора, в принципе, все просто. То есть там доказаны какие-то вот такие формы, Мы уже четко знаем, что витамин С работает там в содружестве с витамином Е. E, да, Он добавляет еще какие-то компоненты, но вот больше пяти активных у него я особо не встречала. Поэтому вот мне он нравится вот такой лаконичностью, простотой, инновационностью, изобретательностью. И я вам расскажу кое-что интересное. Надо сказать, что... Могу предположить, я, к сожалению, не знакома, Мечта познакомиться с этим доктором, потому что он гораздо интереснее, чем, например, доктор Зейна Маджи. вот, но э, он на самом деле в своей косметике, GDK, в сыворотке с витамином С, друзья, внимание, не использует уже эллискорбиновую кислоту. Опять же, нужно четко понимать, что эллискорбиновая кислота была изобретена 30, боже мой, лет назад, и в это время уже, как бы, за эти 30 лет изобретены у них, как бы, ну, как вы знаете, есть куча недостатков она нестабильная окисляется там и так далее ну то есть как бы вот для чего когда на рынке появилось безумное количество классных новых форм так вот надо отдать смелость доктору его как бы вот вот этому желанию идти в инновации у него сыворотка с витамином С у РДК содержит только стабилизированные формы, без всякой элискорбиновой кислоты, собственно, отцом которой он является. Понимаете? И это абсолютная смелость доктора, на мой взгляд, признать, что есть лучше. И зачем до сих пор клепать, простите, элиоскорбиновую кислоту, когда есть стабилизированные формы. Вот тут снимаю шляпу, и мне кажется, что это вот очень крутое качество ученого. Вот как бы учитывать, то есть идти в ногу со временем. Ну что, заболтала я вас? Давайте перевернемся, что называется, и пойдем уже к фитоси, поговорим про ее составы и потом про Реджи Вообще, расскажите, интересно вообще такие истории, да? Вот эти все интересные такие штуки, да? Кто знал, что в общем-то SkinCeuticals и из клиника основатель, это вот собственно тоже прекрасный человек? Мустафа Амар, они же про это, естественно, говорят. Так, ну все, поехали. Так, пойдемте. Итак, собственно, вот небольшой количество. Вообще, надо сказать, что м -м, линейка... Никто не знал а, Линейка у фитоси Она в принципе очень компактная Я тоже вот люблю, когда немного средств И они в принципе все плюс-минус как бы понятны Итак, давайте начнем с клинсера. А, здесь у нас а, кислоты небольшое количество Здесь кликолька лимонная Сейчас посмотрим, какая еще а, гликолька лимонная, да, собственно, все. Вот видите, я же говорю, что он очень простой в своем как бы, составе. Все вот эти вот формулы, как, в общем-то, следуют из названия, очищающийся с небольшим отшелушивающим действием. Балансирующий тоник тоже, кстати говоря, с небольшим количеством кислот. Чуть-чуть не напомнил, честно говоря, Зейнабаджи. Надо сказать, фитоси раньше основана, поэтому, на мой взгляд, тут уже... Доктор, доктор, кстати, Дзейнабаджи, между прочим, неравнодушен к доктору Амару, потому что, ну, во-первых, я вижу некие перекликающиеся моменты, во-вторых, дизайн Дзейнабаджи – это практически дизайн из клиникал, вот, а из клиникал, надо сказать, основано было раньше, чем Дейнабаджи, поэтому тут тоже понятно, кто у кого дизайн спел. Так, значит, балансирующий тоник, а там тоже небольшое количество кислот. Видите, гликолька в основном. Ну, в общем, он тоже очень похож. Но на вот э, очищающий. Они неплохие, честно скажу, но. Опять же, ну, со скидкой 20% по промокоду до понедельника можно брать. Дальше, ну, как бы, на самом деле вопрос. Вот что прям мне кажется самым-самым классным и самым интересным, это активная вот эта вот сыворотка. Она вообще безумно хороша. То есть вообще Active Serum, опять же, у Isclinical есть тоже так называется Active Serum. Самая у них популярная сыворотка за безумные деньги. Здесь все в адеквате. Вот опять же, да, то есть сыворотка вот эта вот со скидкой будет там чуть больше 4000 рублей. Реально надо брать. Вот, друзья мои. Между прочим, кстати, не могу не сказать, повышение косметики будет на Джейна Баджи, ультра Ну, короче, на многие-на многие позиции. А вот здесь пока все как бы по-старому, и слава богу. Но говоря, я всегда думаю, куда уже расти тому же самому Дзейнабаджи, но видимо Дзейнабаджи считают по-другому, ну вернее дистрибьютора. ну ладно. Итак, что здесь? Здесь у нас салициловая кислота 2%, гликолька, коевая кислота, арбутин, то есть что будет делать эта сыворотка? Она очень хороша для, все-таки на мой взгляд, жирной кожи, не для чувствительной понятно, что солицилка и она будет работать еще с осветлением кожи, то есть изменять потихонечку цвет кожи и бороться с небольшими воспалениями то есть все-таки вот такая вот жирная кожа с пигментацией, попробуйте, вот она прям зачетная. На самом деле их всего 3 штуки, больше нет. Потому что мы закупились, а на складе нет. Так, фитогель, это идет для жирной кожи. Честно говоря, вот если сравнивать, то, конечно, я активирую в 100 раз лучше. Здесь у нас идет коевая кислота, миндалька по-моему, нет, по-моему, да, коевая, собственно, арбутин, да и все. Вот. ну, поэтому здесь скорее нужно рассматривать этот гель как такой, ну, отбеливающий. Вот здесь у нас уже он идет для зрелой кожи, но тоже там с отбеливающим, для жирной зрелой кожи, как бы они говорят. Но здесь у нас просто он добавил немножко другие экстракты и масла. Честно скажу, немножко не понимаю вот этот вот препарат, то есть, ну, не мой фаворит абсолютно точно. А Что мои фавориты, к сожалению, вот нет, 15% есть только серум 20. А вот как раз то что, вот вы, то, что я вам говорила, хотите попробовать Хотите попробовать элескорбиновую кислоту, возьмите, возьмите лучше доктора Амара. Потому что фитоси все-таки, на мой взгляд, будет интереснее, не побоюсь этого слова, чем с вот, мне абсолютно точно это как бы понятно. Плюс цена. Я люблю, когда цена адекватная, когда это не последние деньги, не крыло самолета. А вот как бы по адекватным ценам очень хорошее э, качество. Ну, то есть, тут, что как бы говорить, тут максимально хорошее сырье. Не вижу супер. Я хотела, думала, что-то есть с оливой. Мне казалось, она есть. Но вот, видимо, разобрали. То есть, у них, конечно же, олива. Супер Хил Сирум это с экстрактом оливы. Самое такое. Ну, я пробовала просто Супер Хил Сирум она, жалко хочется так вот взять в ручку ее, она очень крутая, она вот именно заживляет, с ней какая-то кожа, она такая вот, она абсолютно точно быстро выходит из стресса, все заживает, все ранки, все воспаления, ну то есть она реально классно работает. Да, она дорогая, но опять же, мне кажется, что можно заказать ее сейчас по промокоду, как бы зафиксироваться, и как только она придет, мы уже вам, собственно, ее дадим со скидкой, я бы сделала именно так. Так, так, кстати говоря, вот. вот это, наверное, самое, самое у них интересное, нет, открыть, к сожалению, нельзя. Значит, это у них самая популярная история. Ice Blue Gel, он такой голубой, как я говорю, вот абсолютно инстаграмная банка, которая такого нежно-голубого цвета, очень красиво в руке смотрится, <laughs> поэтому ее все фоткают, она прям супер. Но тут что у нас? Тут у нас гиалуроночка, витамин В, а, ментола небольшой, то чуть-чуть такое охлаждение, что там еще там. Um, ну, собственно, да, все. А, коевая кислота, вот, и цинтелла, цин, увлажнение центелла и коевая. То есть это такой вот легенький гель, скорее все-таки как сыворотка на лето для увлажнения, очень молодой и, собственно, красивой кожи. Вот, ну, самый один из самых популярных для меня, достаточно простой, для меня интереснее, там, та же самая олива гораздо. Так, вот это мне тоже понравилось. Кстати говоря, у меня тоже была вот эта сыворотка. Ей э, Си сирум прекрасная сыворотка. Ну, как вы понимаете, витамин С с витамином Е дружит максимально. И она такая немножечко маслянистая, восстанавливающая для питания. Вот э, тоже можно, прям вот даже рекомендуем. Так, э, Бионик-Серу тоже, честно говоря, она как-то у меня близко очень к фитогелем. Честно говоря, даже подзабыла, что там. А, салицилка, господи. Салициловая кислота и арбутин, то есть опять же, если... А, вспомнила, да. А я ее не очень люблю, потому что она примерно такая же по цене, как и Эктипсирум, но Эктипсирум мне гораздо больше нравится. Там и миндалька моя любимая, гораздо интереснее, на мой взгляд, состав, чем вот это вот. Опять же, да, поэтому это, это только лишь мое мнение. Сейчас рассказываю про... Свои, собственно, предпочтения. Возможно, у вас другие. Так, ну, собственно, B5 гель тоже. Вообще, как вы понимаете, эта история все-таки скорее про сыворотки. У них был классный крем увлажняющий. Но они почему-то его сняли с производства. Хотя вот мне он очень нравился. Он там стоил, типа, чуть... Сейчас, секундочку. Он там стоил чуть дешевле. 5000 рублей, то есть, ну, прям вот очень классный. И у них классный крем, ну, правда, дорогой с оливой. Вот, значит, вот этот вот гель, он тоже, как вы понимаете, скорее как сыворотка. Увлажняющий гель, как из названия понятно, что в основном тут витамин В, именно заживление, восстановление кожи. Ну, тут еще, по-моему, гиалуроновая кислота. Да, все верно. И цинк. Видите, очень простые формулы. За это, между прочим, и люблю. Так, и вот это вот сам, она на самом деле внутри потрясающе красивого цвета. красного. Вообще они, конечно, на полке, когда они открыты, они смотрятся классно. То есть вот этот вот красненький, вот этот вот зелененький, сыворотка синяя, тут прям голубенькая. В общем, все это, конечно, <laughs> безумно красиво. Итак, вот это вот его очень знаменитый, сразу скажу, очень дорогой препарат. Это там, с, без скидки, по-моему, 15, но ну, со скидкой будет, грубо говоря, 12, но тоже как бы реально дорогой препарат. Но а, вот именно самый мой антиоксидант настолько мощный и настолько хорошо восстанавливает э, структуру клеток вплоть до днк что считается противо ну, то есть он борется даже с раком то есть э, кожи то есть профилактирует в первую очередь здесь когда использовать когда вы например сейчас решили поехать э, куда-нибудь э, позагорать ну, вот, <смех> из зимы в лето. Конечно, представляете, какая будет максимальная нагрузка. Помимо SPF, вот такие вот штуки просто, на мой взгляд, не, а, а, необходимы. Серум 15, что скажете, обожаю. То есть я, на самом деле, всегда рекомендую именно ее. Ее просто нету, естественно, ее раскупили. Вот, а, потому что здесь большее количество элискорбиновой кислоты. Брать надо пятнашку, конечно же. Вопрос просто серум 15. 15. Вот. Так, ну что, пойдемте к Роджодике. Сейчас посмотрю быстренько вопросики. Пишут, не шлите сердечки, они подвешивают эфир. Так, ну что, пойдемте к доктору. А к доктору Амару с его уже другой. То есть, на самом деле, тоже не понимаю немножечко дистрибьюторов совершенно. Видите, сколько у нас тут добра, да? Вообще, вот я когда прихожу на склад... Это вообще такая мекка, мне кажется, наша косметическая. Так, ну кстати, в общем-то, так и неплохо. Ну что, давайте ей начнем. Вот, это именно то, о чем я вам говорила. А в этой сыворотке уже никакой элискорбиновой кислоты нету. Здесь у них, дай бог, памяти. Сейчас я напрягусь аминопропил, аскорбил, фосфат. О, -о, -о, -о! все-таки немножко памяти есть. И другая форма, тетрагексидил, аскорбат. Это вот формы э -э, стабилизированной витамина С, очень хорошие, очень клевые. Почему я за стабилизированной формы витамина С? Потому что элискрибиновая кислота, она нестабильная, она окисляется. Вот то, что вы мне говорите, там шлете, что вот она стала, там, сыворотка какая-то, Какая-то мутная, какая-то темная и так далее. Для меня это четко как бы, говорит о том, что в принципе в сыворотке уже витамин С окислился и превратился в то, от чего он должен защищать. Это в оксидант. Вот. Но косметика, как бы я сколько не задавала компании SkinCeuticals этот вопрос, они говорят, нет, там уже все равно что-то есть, все равно продолжаем пользоваться. Ну, вот так. Доктор Амар, еще раз для тех, кто присоединился, а те, цель аскорбиновой кислоты уже в своей косметике Риджидике используют стабилизированные формы витамина С. Что здесь в этой сыворотке, что в креме, что в Клинсере крема как бы нету. Так, ну давайте пробежимся. Так, вот это вот сыворотка. У, них, у него, конечно, есть классная сыворотка, салициловая кислота с витамином С, но, естественно, ее нету. Ну, как естественно. Вообще-то не естественно. Но вот у поставщиков вот какие-то такие вещи вполне себе допустимы. Так, здесь у нас, понятно, как бы из названия. Здесь у нас биофлавоноиды, по-моему, в дополнение к витамину С. Все-таки здесь кислота, если я не ошибаюсь. Так, все. А, вот, Тут, кстати, достаточно удобно состав смотреть. Да, аскорбиночка. Коферол, тратата. Ну, вообще, очень странно. Здесь должны быть биофлавоноиды, насколько я помню. Ладно, я этот вопрос уточню. Странно, что просто в составе нету биофлавоноидов. Не вижу, по крайней мере. Чересчур. Ну то есть здесь э, аскорбинка и уже стабилизированная форма витамина С, в содружестве с витамином Е, понятное дело, по идее, должны быть биофлавоноид. А, так, и Моли, вот это вот увлажняющий крем, но здесь, а, здесь по-моему, тоже еще содержится кислоты, то есть там небольшое количество кислот сразу же составчик смотрим да гликолька ой моя любимая миндалька да здесь небольшое количество кислот и пептиды то есть опять же так как пептиды не работают в кислой среде нужно понимать что этот препарат не для прямо вот отшелушивания кожи то есть тут оно скорее такое для легкого обновления так аквапрайм честно скажу не совсем понимаю вообще эту историю то есть доктор говорит что это катализатор что это прям вот то что нужно всегда для проводника. Но вообще по факту по составу это по, ну это глицериновый крем то есть тут вот ничего такого прям, чтобы вот сказать вау. То есть, на мой взгляд, это прекрасная история тогда, когда мы хотим, например, снизить воздействие ретинола, да. То есть мы, например, можем найти аквапрайм сверху ретинола, чтобы немножечко смягчить действие ретинола. Но, опять же, это я так. То есть доктор учит, что вот этот аквапрайм, он нужен как бы в ежедневном уходе, как Daily Power у Дзейна Баджи. То есть вот он как бы нужен как проводник. Ну, окей. Так, что у нас здесь? А -а -а, так, клинс uh, это, по-моему, тоже у нас идет. свете. тут удобно, кстати, сразу же смотреть все составы. А, ну тут ничего. Прям, да, ну, собственно, очень простой по составу. Наверное, скорее нет. Я помню, что мне как-то он не впечатлил совершенно. Поэтому даже... В общем, нежный очиститель. Хорошо очищать, не более того. Так, скинтоник. Да, тоже. Вот я те, те препараты, которые меня не впечатляют, их вообще не запоминаю. То есть просто обычный тоник. Ну вот как бы состав. Ну, бутилен гликоль. Ну, ну как бы, ну, глицеринчик. Ну, нет. Так, а вот ретиночек у него, конечно, обалденный. То есть, естественно, нету минимал. Обычный и Макс. Это инкапсулированный ретинол. Мне очень нравится формула. В принципе, кроме ретинола, по факту, ничего и нет. Хороший. 0,15 0, идет в минимальном. 0,35 в среднем. И в этом, по-моему, 0,5. Сейчас мы посмотрим состав. Да. Видите, алиосома, это, это очень часто говорит о том, что как раз ретинол, он липосомальный. Простой, но реально работающий. Очень люблю, кстати говоря, ретинол Родюдикеа. Он и по... И по стоимости он очень-очень адекватный Легкий, ну, такой приятный Такой консистенция Они его называют гелем Вообще-то не гель, это легкая эмульсия Мне на самом деле немножко не хватает Действительно какой-то сливочности, питательности Потому что я люблю более плотные текстуры Мне как бы они нравятся на ночь Но вот он прям легкий Опять же, да, быстрее всего вы можете добавить Аквапрам и, что называется, будет вам Счастье Вот, кстати, подождите а, ну вот, я ну, господи, я уже про него уже рассказывала. Это тоже и моли. Так, вот этот крем, он идет уже с отшелушивающим. То есть здесь у нас глинколька, По-моему, опять же, наша любимая коевая. колька, А, миндалька. миндальчиком. А, то значит, смотрите, здесь у нас масла и кислоты. Вот такой вот крем. Его можно рассматривать как для обновления. Собственно, крем с кислотами. Так, здесь у нас... Люмин это осветляющий крем. Кроме арбутина, коевой кислоты, тут, по-моему, ничего такого прям впечатляющего нет. Углеколька, да. Так, Да, арбутин. Нет, коевой нет, углеколька. Неоцинамид, вот еще Ну, будет давать, мне кажется, легкое осветление, конечно, раз какой-то стойкой пигментации вряд ли справится. Но, собственно, мне кажется, никто уже даже этого уже не ждет. Так, uh, вот, клинсер, в котором я говорила уже, стабилизированной формой витамина С. Uh, хороший, но mm, ну, хороший клинсер. Так, и что у нас напоследок? А, ну, это тоже умывание. Ну, честно скажу, как-то вот умывание, ну, умывание и умывание. То есть я бы что попробовала? Понятное дело, когда я рекомендую Реджидикин, я на самом деле люблю вот это порекомендовать, потому что я люблю стабилизированные формы витамина С. И моя любимая история, это, конечно же, ретинол. Поэтому вот все остальное я, ну, скажу так, вот это еще мне нравится, конечно, сыворотка с салициловой кислотой. Ну, это просто достаточно уникальное содержание, на мой взгляд, состав, когда есть и витамин С и салицилка, это такая редкая история. Вот у доктора это есть. Немножко, на мой взгляд, ну, по господи. Не очень удобная банка такая тоже. Я люблю все-таки вакуумные дозаторы какие-то. Ну, более современная упаковка здесь все-таки такой. Ну, опять же, вот здесь вот хорошая как бы, упаковка вакуумная. Здесь, по-моему, тоже вакуумная упаковка. А вот в этих вот сыворотках салицил Кислотой. А нет, вот вот, собственно, то о чем я говорила, мне не очень нравятся вот такие вот истории, вот когда у тебя просто вот такая вот банка, в которую ты адрепипетки пипетки нет. классно. А, да, я вспомнила, там такая как бы уже внутри пипетка. Ну вот это вот так вот все-таки ну, на мой взгляд выглядит, конечно, из такой медицинский Но не забываем, что доктор он собственно ученый, а в первую очередь ученый, мне кажется, не заморачивается. Так, отвечаю на вопросы. Отвечаю на вопросы. Так, по косметике еще раз повторю, что у нас это далеко не все то, что есть. Но вообще у доктора компактной линейки. Мне это тоже очень нравится, когда они не, не, не адские, а ад, вот это вот. Ты не знаешь вообще, куда вообще подскочить и что. Как, например, у Сисдерма там, конечно, так актив сиром на вечера на день что посоветуйте кожи жирное воспаление посоветую присылать хотя бы как минимум фотографию кожи в директ, потому что ну как вы понимаете да очень сложно так мне посоветовать так еще раз напоминаю что до понедельника действует 20% скидка по промокоду ФИТО Можно то, что даже нет. Вы делаете заказ, и ваша цена фиксируется со скидкой. Вот, опять же, да, но все-таки, наверное, смысла нет уже прямо идти в ретинолы. Слово ФИТО Сейчас я Сейчас постараюсь. А могу я, интересно, вот здесь вот написать ФИТО ФИТО как, собственно, косметика FITO-C. Только без СИ на конце. Просто ФИТО Вот. Фито. Я, наверное, все-таки Фитоси больше люблю. Мне как-то нравится вот эта эктивсиру, моя любимица просто. Ну и прям вот я частенько, кто у меня спрашивает мое мнение по проэлискорбиновой кислоту, я все-таки сюда веду, потому что, ну, мне кажется, конечно, его она интереснее. Так, еще что я хотела сказать. А, так, ультра. Пришел товар. Она заполнится полностью. И а, со второго числа будет повышение цен, а, со 2 февраля будет повышение цен на ультра. Поэтому, кто хотел, берите. Потому что, собственно, как-то это не нравится. Ну, в общем, ладно. Вот, кстати, из клиника моя. Не то, чтобы прям сильно любимая, но мне, в общем, все равно она очень нравится. И вот она у них, Active Serum, Их прям основная, их вот. Вот крутая. И опять же, помните, я вам говорила, кто кого спер дизайн. Я вначале вообще путалась просто, когда пришла из Клиникал. И... Ну, ну, смотрите, да? Дзейна Баджи из Клиникал. Класс, правда? Доктор Дзейна Баджи подглядел. Дизайн-то подглядел. Из Клиникал классно выглядит тоже. Акны на спине, что порекомендуете? Ну, конечно же, порекомендую обратиться к косметологу. Друзья, я уже, вот честно скажу, я отошла от истории. Возьмите это, возьмите то. Да, это я могу делать, но это все равно очень приблизительная история, потому что акны на спине, вы сами понимаете, какая там есть легкая, средняя степень тяжести. И все рекомендации будут разные. Поэтому пришлите, пожалуйста, мне фотографию кожи в Директ, хотя бы так. А лучше всего приходите в нашу клинику на консультацию, потому что здесь вы получите действительно абсолютно точно полноценную консультацию, и даже мы назначаем, нее право назначать какие-то аптечные формы. Так, ну что, что, друзья мои, спасибо, что со мной. Всегда, мне кажется, так радуйте меня с утречком, в субботу вместе со мной проводите время. Ну, классно же, круто. Значит, эфир, конечно же, сохраню, и сегодня тоже, может быть, если будет время, потому что сегодня рабочий день, отвечу на вопросы под эфиром. Все. Люблю. Целую. Пока-пока.